Международного валютного фонда Лоренс Бун, Пенни Гольберг, Пенелопа и Гита Гойпентах обсудили очень важную тему. Вопросы не равнства на G20.